Медицинский вред воздержания. Менее адаптивно к нему, вплоть до сбоев и агрессии. Женщина. У мужчины эти симптомы при воздержании проявляются меньше или отсутствуют полностью. Это очень удобно, знаете, сказать, типа, ой, да, да о, тебе нужен только секс, ты такой плохой, давай покупай мне 10 шоколадок и кольцо с бриллиантом, потому что тебе нужен только секс, какой то плохой. Сама сидит такая, думаю, блин, так, шоколадки, сбрю, думаю, и секс. Секс снимает напряжение, которое создает потребность в нем, повышает дофамины, эндорфины, например, как вкусная еда и другие развлечения, является кардиотренажером и причиной инфарктов. Секс для женщины это повышение энергоемкости и омоложение организма, ускоряющий старение мужчины. Секс с женщиной как будто буквально съедает мужчину.